и подписчики. Да, меня зовут Тайна Эмилон. Я любитель уфологии и мистики. Но сегодня я вам покажу необычные кадры. Но прежде всего, когда я буду показывать, но я буду рассказывать про удивительные моменты, которые вы даже не знали. Я уверен, что вы кто-то на истории, кто-то в астрономии вас учили совсем правильными делами. А именно, что... Мы произошли от обезьян, космос появился миллиард, а может триллион лет назад. Неважно, или Марс, который загадочный, превратился в пепел, или Земля, которая превращается сейчас в пепел, мы с вами про это не говорим. Множество людей сейчас пытаются закрыть тему про то, что происходит на планете. По всему миру расходятся огромные тайны, которые уже не удержать. Мексика, Бразилия, Аргентина, Канада, США, Россия, Китай и множество других стран, которые подвергаются необычными явлениями. Я уже рассказывал про много чего странного, но сегодня вы узнаете много чего интересного. Я 100% уверен, что вы не знали, что Марс был раньше планета Первая Земля. Но как случилось так, что с Марсом случилось? И вообще, задайте вы другой вопрос. Кто назвал планету Земля? Кто назвал другие планеты Марс? Вам интересно знать, что вообще за люди называли эти планеты? Посмотрите внимательно в социальных сетях или просто загуглите, и вы увидите много чего того, что вы даже не знали. Говорят, что космос это интересная и необычная, можно сказать, вселенная, которой люди хотят угадать огромную тайну. Я хочу вас огорчить. Во многих других случаях множество людей боятся вообще про космос говорить. Есть множество тайн, которые вы даже не знаете. В заключение о том, что люди должны молчать, когда залетают, можно сказать, в космос и приземляются. Но часть людей, которые пытались рассказать правду про космические проекты, просто-напросто умирали по пустякам, неважно, но они умирали. Что на самом деле скрывается в космосе и почему множество людей, которые вернулись оттуда, говорят, что космос — это интерес. Вы много, наверное, видели онлайн-трансляцию, которая происходит каждый день, можно сказать, что на МКСе, что и трансляция где-то еще. Но суть в том, что мы видели, как они чистят зубы, как умываются и много чего другого. Мы не видели самое главное, почему они все это делают и почему они там находятся. Тайная уже я уже вчера говорил про то, что Множество космонавтов и астронавтов просто-напросто борются за космос. Ну, а вы представляете, что творится в космосе, а что на Земле? Конечно, фиксация того, что на Земле валяются миллион, можно сказать, артефактов, на часть из них уже добрались и люди. Не так давно был сделан очень интересный видеосюжет, как парень нашел необычное стекло. Через стекло он видит неопознанные летающие объекты удивительное, Но это реально, скорее всего, так и есть. Но почему множество других моментов, которые люди находят, а именно артефакты, считается, что это обман? Я не буду сейчас брать на свою голову то, что это реальность, но того, что мы с вами привыкли видеть, необычное стекло, которое и правда может видеть НЛО, а может и даже пришельцев, это очень интересно и страшно. Но давайте мы вернемся в космос. Почему Марс, Юпитер, Сатурн и все остальные планеты просто-напросто мертвы? Все очень просто. Нас видео. И что на самом деле они там нашли? Вы не поверите. Они нашли множество трупов другой цивилизации. Это каменные мумии, которые нападали на Марс. Вы не поверите, но марсоход заснял около полусотен трупов пришельцев. Да, скорее всего, мы где-то это уже слышали. Фильм ужасов, или чужое, или «Чужие атакуют пришельцев». Но суть не в этом. Мы с вами видим необычным форматом то, что скрывается уже много лет. Почему Советский Союз скрывал про пришельцев, которые нашли в Сибири? Почему США, когда построили эту зону 51 все забирали на эту базу и исследовали. Да и сейчас все расследуют. Но почему множество людей не хотят про это говорить? Представьте кое что необычное в голову. Земля, допустим, умирает. В 2018-2019 году были замечены неопознанные летающие объекты, которые покидали Землю. Все это видели, все это слышали. Появились необычные землетрясения, начали происходить цунами, также начали проявляться необычные вулканы, которые мы думали, что они будут спать еще несколько миллионов лет. Но суть не в этом, суть в другом. Почему люди думали, что они правы на 100%? Когда сделали необычное открытие на Марсе, то на Луне такая же ситуация подтвердилась оказывается что это расовая война была пришельцы нападали на такие передовые планеты которые были развиты и скорее всего не шли на уступки только человечество решило пойти на уступки этим необычным существам их называют рептилоидами они живут на планете земля и находятся на одной космической орбите другой галактики не знаю как планета называется но мы живем в эпохе страха сейчас мы видим множество странных необычных объектов которые всегда были на земле что произойдет через несколько лет мы будем только гадать исходя всего ситуации которые люди пытаются увидеть они видят необычные природные масштабные катастрофы тайна льдов необычные цунами, появление штормов, появление смерчи и появление самих НЛО. Как вы думаете, исходя всего то, что мы сейчас с вами видим и слышим, что-то изменится в дальнейшем будущем или нет? Конечно, люди привыкли только брать, но не отдавать. Мы с вами будем наблюдать за этой необычной историей еще долго времени. Но пока мисс Космос пытается... Как-то показать себя в хорошую сторону, мы думаем, что, скорее всего, нас или не уничтожит метеорит, или астероиды. Но если и то, и то не зацепит, то пришельцы точно. Много людей говорили про пришельцев, но никто им не верил. Группа ученых также были на пике своих интересных открытий. Но одним моментом резко стали умирать. Множество были убиты ученые. Но вина тех людей, которые хотели открыть правду людям, просто-напросто исчезли с огромной, можно сказать, ареной. Но ничего, это жизнь, но стремиться надо показывать те моменты, которые вы сейчас видите, дорогие друзья. А именно инопланетные корабли, которые нас только окружают, и их будет все больше и больше. Я думаю, что через несколько лет мы увидим, что рядом с нашей, можно сказать, атмосферой появится огромная необычная угроза по названию НЛО. Смотрите, удивляйтесь и думайте о том, что будет происходить дальше. Ну, а с вами был Тайна НЛО, дорогие друзья. Спасибо, что вы посмотрели, ну и поставили хотя бы лайк. До новых встреч и всем, конечно, пока-пока.